Сейчас мы перейдем про обоснование начальной максимальной цены. Значит, к техническому заданию, когда вы подаете в системе электронного документа оборота, должны быть приложены расчет обоснования начальной максимальной цены договора. Определение начальной максимальной цены договора производится, исходя из требований к видам, объему и качеству товаров работ, услуг, установленных в техническом задании. Методы расчета начально-максимальной цены договора определяются инициатором самостоятельно, исходя из предмета и может быть одним из следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен анализа рынка, нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, базисные индексы и затратный метод. Так, теперь остановимся поподробнее на каждом из методов. А, сначала хотелось бы сказать, что вот определение начально-максимальной цены договора производится при формировании плана закупок при подготовке технического задания, извещения об осуществлении закупки, документация о закупке и также заключение договора с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем. Результатом определения начальной максимальной цены договора у нас является расчет и обоснование начальной максимальной цены договора. Обоснование начальной максимальной цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов оригиналы, которые используются при определении обоснования НМЦД документов, снимки экрана, скриншоты, содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, подгружаются через электронную систему документооборота СЭД вместе с техническим заданием на проведение конкурентной закупки или с проектом договора, заключаемым с единственным поставщиком и хранятся инициатором закупки не менее трех лет с момента заключения договора в соответствии с требованиями законодательства. Так, ну и Первый, самый распространенный у нас, наиболее часто используемый метод это определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен, анализа рынка. Значит, данный метод у нас сопоставимых рыночных цен заключается в установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах, идентичных товаров работ и услуг, о а случае их отсутствия однородных товаров, работ услуг. В целях получения ценовой информации в отношении товаров, от работы услуг для определения НМЦД рекомендуется использовать не менее трех источников информации. Сбор информации о существующих ценах производится путем анализа полученных приз прайс-листов, коммерческих предложений с указанием срока действия указанных цен, телефонных опросов поставщиков с фиксацией вопроса на листе официального номинования поставщика, поставщика цены срока действия цены. Использование цен, приводимых на интернет-сайтах поставщиков по возможности с последующим обзвоном и подтверждением данных цен. Анализ информации о котировках на электронных площадках. Анализа информации информационно-ценовых агентств. Сведения, полученные в результате проведенного анализа, заполняются в таблицу «Расчет цены». Не рекомендуется использовать для расчета начально-максимальной цены договора ценовую информацию, которая предоставляется поставщиками, Сведения о которых находятся в реестре недобросовестных поставщиков или полученных из анонимных источников. Также содержащиеся в документах, полученных инициатором закупки по его запросам и не соответствующие требованиям, установленным инициатором закупки к содержанию таких документов. И не содержащие расчет цен товаров, работ, услуг. Здесь поподробнее можно остановиться. Не содержащий расчет цен товаров, работ, услуг. Бывают, предоставляют коммерческие предложения прописывают предмет закупки, поставка, допустим, какого-то оборудования да, или оказания услуг, и в одну строчку указывают стоимость. А спецификации или техническим заданием предусмотрено несколько позиций, или даже услуга может состоять не из одной позиции, а развиваться на несколько видов услуг. Поэтому необходимо запрашивать и предоставлять расчет цены именно по позициону, по каждой позиции, не в одну строчку. Так, ну коэффициент вариации мы с вами уже проговорили. При расчете начальной максимальной цены – Методом сопоставимых рыночных цен, что у нас должен составлять не выше процентов. Так, определение НМЦД сметным, проектно-сметным базисно-индексным методом. Начально максимальная цена договора определяется с использованием метода составления СМЕТ на выполнение работ, при котором составление таких смет производится в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правовыми актами органов исполнительной власти города Тюмени, методическими рекомендациями по их составлению. Определение начальной максимальной цены договора на выполнение работ производится исходя из требований к их видам, объему и качеству, установленных в техническом задании, спецификации и проектной документации путем составления сметного выполнения работ. Проектно-сметный метод, согласно которому цена договора на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт определяется на основании определяется на основании разработанной проектной документации. При этом сметная стоимость строительных работ пересчитывается в текущий уровень цен на дату осуществления процедур определения подрядчиков и исполнителей по соответствующим индексам цен на строительные и монтажные работы по основным калькуляционным статьям прямых затрат. Это труда, затраты на эксплуатацию машин и механизмов. Так, и базисный индексный метод расчета МОЦД основан на использовании систем Текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости определенной базисном уровне С. Так, определение НМЦД нормативным методом. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии с законодательством РФ. В случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. Рекомендуется использовать формулу НМЦК. Нормативная норма по норме равна предельная цена единицы товаров, работ, услуг, установлена в рамках нормирования в сфере закупок и количество закупаемых товаров. При определении НМЦД нормативным методом используется информация о предельных ценах товаров, работ, услуг, размещенных в ЕИС. Также нормативный метод может применяться для определения НМЦК и наряду с методом сопоставимых рыночных цен, но при этом полученное НМЦД не может превышать значение, которое рассчитано в соответствии с пунктом 2, где он рассчитывается по формуле. Определение НМЦД затратным методом. Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы произведенных затрат и обычно для определенной сферы деятельности прибыли. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение или реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. Цена предмета закупки составляется путем набора и сложения калькуляции цен его составляющих, работ, товаров, оборудования, стоимости машин и механизмов и учетом их объемов. Для товара суммируются затраты материалов и запчастей, а также трудозатраты по его производству и сборке. Для оценки работы услуг составляются списки узкоспециализированных задач, определяется нормативное их или оценочное время на их исполнение, и которое умножается на среднюю цену рабочей силы. Полученные трудозатраты суммируются с сопутствующими оценочными затратами на используемые при выполнении работы оказания услуг товары, расходные материалы, машины и механизмы. Информацию об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена, исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС на официальном сайте других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения. Метод определения НМЦД по аналогам. Метод определения цен по аналогам применяется при формировании НМЦД на поставке продукции, по которой невозможно найти конъюнктурные данные в рыночных ценах но присутствует аналогичная продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных характеристиках и предполагает проведение исследований анализа рынка на наличие предложения цен на аналогичную или схожую продукцию, которая затем путем применения поправок на различия в характеристиках и дополнительных свойствах приводится к требованиям по закупаемой продукции и оборудованию. Анализ рынка и расчет начального максимальной цены договора методом определения цен по аналогам проводится в порядке предусмотренном при применении рыночного метода. Так, и источниками информации для поиска ценовых предложений, в сети, может быть использованы в сети интернет информационно-поисковые системы, специализированные базы данных в сети интернет, федеральный и региональный реестр государственных и муниципальных договоров. Примерные поисковики, которые можно использовать для определения ценовых предложений, поиска, это Яндекс.Маркет. Рамблер покупки и прайс. Установление ценовых показателей с применением нескольких информационно-поисковых систем дает более полное представление о рыночных ценах на искомые товары у большого числа поставщиков. В случае, если цены на товары в информационно-поисковых системах предоставлены на различные даты, их следует привести к единой, наиболее поздней дате, уточнив цены у поставщиков по телефонам, электронной почте. Приводимым в интернете. В качестве источника информации о ценах на товары рекомендуется использовать реестры государственных и муниципальных договоров в сети Интернет, размещенные, по, размещенные в сети Интернет. Кроме того, данные о ценах на товары могут быть получены путем обзвона предприятий, занимающихся реализацией или производством необходимого товара, работ, услуг. Данные об индекса ценной отдельной группы продовольственных и непродовольственных товаров могут быть получены на официальном сайте. Федеральная служба государственной статистики. Так, ну вот по обоснованию членов максимальной цены договора в принципе все. То есть ну, наиболее распространенный, как я уже сказала, это у нас является метод сопоставимых рыночных цен анализа рынка. Также часто используются, если какие-то работы, выполнение ремонтных работ. Это у нас идет проектно-сметный метод. Ну и реже у нас используется затратный метод, нормативный метод. Так, ну все, большое спасибо за внимание.